Вот, на, висит, это же дизайн, это же дизайнеры сделали О, смотри Печенцентр еще это? более как бы в стиле такой печки как бы. Не-не, это типа underground handmade А, это handmade Мурение скважин смотри, понатыкали всякого, вот как <сосы> Черное носитель синем, черное на синем, посмотрите <сосы> Почему вот так со мной люди? Смотри, как классно, зеленый, с оранжевым, с красным, с черным Все, блин, напихали и класс Явно. Это Не типа, будем а это типа секси, это а, типа. Это, да, да, да. Да. Правда, это ресторан, какое-то отношение тоже. <связь> это что? Это креативно на провод повесить. Друзья, всем привет! Мы сегодня Поленова. Усадьба Поленова. Это усадьба художника Поленова, Василия который Поленова. построил ее. Влада мне давно сюда приглашал поехать. Вот мы сюда приехали. Здесь очень классный парк, такой сосновый. Много деревьев, свежий воздух. Помимо этого, здесь еще сохранилось, сохранились все постройки вот этого художника Поленова. Между прочим, он их проектировал все сам. Все вот проектировал, эти домики, да, да. все сам. И сегодня мы купили билеты в три места. Это Большой дом, Аббатство и Адмиралтейство. Они все по времени, то есть по по времени приходим и нам рассказывают экскурсию, вот, поэтому будет интересно, поснимаем вам что-то здесь есть карта, карта местности, можно увидеть и посмотреть, куда идти как вы заходите слева будет парковка, здесь касса это большой дом. Главное вот завернуть вот в эти ворота, и дальше уже вот эта вот большая самая территория здесь гуляет. Да, вот здесь будет лес, можно тут прогуляться. И в принципе здесь все написано вот на русском, на английском, поэтому можете приходить сюда с вашими иностранными друзьями и ни о чем не волноваться. Также здесь проходят разные выставки. Друзья, вот это вот большой дом. Архитектура просто прекраснейшая выглядит, на самом деле, как будто я попала сейчас в какую-то Германию. Обалденно просто. Что сразу бросается в глаза, вот в этом доме большое количество окон расположенных на всех стенах, причем окна прямоугольные и довольно большого размера. Вот лично я не знал, что здесь проводятся вообще экскурсии. И классно, что мы так попали а, прям по времени. Мы приехали в 13.05 сюда. И вот в 13.20 уже экскурсия. То есть мы прям не потеряем минуты. А, это очень удачно. шла кукла у тебя. Ты правда похуй. Свежий воздух наконец-то. Ты не улетишь? <свеч> <свеч> Мне кажется, у меня скорее нос порвется. Если... <свеч> Сейчас идем в адмиралтейство. Кто тебя пригласил? Женщина говорит, у вас смотри, я вас приглашу. Какую Путина прямо на проеме? Да. Диорама, кто не знает, это прозрачная картина. Этот восторга и удивляется, наказывается взрослые восхищаются. Ну, короче, это не только для детей, но для тебя подойдет. Ты как раз. У нас я подхожу да, под категорию ноль плюс. Мы идем на Красную площадь. Будем долго любоваться о башнями, зубчатыми стенами Кремля который так красиво рисуется на золотом закатном небе. А на следующий день мы пойдем в самый большой музей Москвы, в Третьяковскую глию. Сейчас мы в зале русского художника Александра Андреевича Иванова. Здесь часто любил бывает Василий Дмитриевич Поленов. Но этот день станет прощанием с Москвой, прощанием с Россией. Мы едем в Германию, в маленький баварский городок, мы приезжаем поздно вечером, ночевать останавливаемся в гостинице. А вот утром нас будет незнакомый звук. Мы выглядываем из окна и видим карету держанц, а рядом кондуктора, который при помощи рожка собирает всех путешественников. До проведения железных дорог путешествовать нам приходилось в почтовых каретах, Но такой способ передвижения был доступен только зажиточным людям. А люди не богатые, молодежь, студенты посчитали путешествуют пешком. Как это делали два великих поэта Германии, Гетта и Шиллер. Будучи студентами, они приходили из города в город. Путешествовали даже Спустились на берег реки. Ура! Здесь очень красиво. Но сейчас пошел дождь, и погода, конечно, заставляет задуматься над бытием. Тебе как диарама то вообще понравилась? Я сидела, чисто как вот, это, вот эти вот шреки, тоже там была диорама. Помните, первую часть, когда они приехали в дворец лорда Фаркуарда, и они открыли вот тоже типа монетку, вставили, типа, приветствует вас, типа, лорд Фаркуард, и там такая же диорама. И там вот шрек, мы как шрек со слом сидели, такие, да ладно. Диорама вообще прикольная. Да. Вот закончилась наша экскурсия по усадьбе Поленова что хочу сказать побольше было бы таких усадьб, потому что вот э, правда интересно и как все это сохранилось э, и увидеть вот эти подарки э, ре реальные картины, настоящие произведения искусства, которые дарили друзья э, Василию Дмитриевичу Полену э, тоже же Серов, Толстой как делал э, кого-то эти вот э, э, самолетики бумажные вот. ну то есть там очень много всего такого интересного, что то в принципе не ожидаешь Самое крутое, что дом действительно сохранился и вообще все место сохранилось просто в шикарном виде, просто потому, что Да, кстати, Правдачка... на самом деле оно чудом сохранилось, потому что во время Второй мировой войны что дом Репина, усадьба была сгорела, была разрушена, у Поленова попало только два снаряда вот в этот дом, и то они его практически вообще никак не повредили. И учитывая, что дом деревянный, он выстоял, вот уже столько времени стоит и практически в идеальном состоянии, это просто чудеса какие-то. Ну просто сейчас как бы все находится в прекрасном состоянии, потому что у них еще родственники, да, правнучка, директор этого всего пространства, и понятное дело, что да, они ухаживают. родственники, они лучше ухаживающие. Кстати, интересный такой факт, что Поленов, когда началась революция, чтобы там все не разграбили, начал сам водить по этой усадьбе экскурсии, вот, и сделал как раз экспозицию из шести комнат, и вот она до сих пор с какого года там вот... 17-го, ну, в общем, с революцией, на да. а до сих пор именно эта экспозиция и находится вот в усадьбе. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Рассказывайте о своих интересных местах, в которых вы побывали. Все, до встречи. Пока.